здравствуйте дорогие мои друзья ну знаете очень часто у меня вопросы от людей потому что сейчас материальное состояние то не очень ну и люди часто там что-то продают покупают обычное житейское дело там квартиру машину дом ну и хотят конечно продать подороже ну чтобы были деньги чтобы купить еще тоже на улице же не останешься продал одну квартиру ну хоть переезжать но купи другую тоже значит деньги если продадите дешево то значит можете и не купить то что вам нужно Поэтому, ну, вещь-то важная. Ну, по как говорится, коммерция, это все понятно. Это, друзья мои, немножко не ко мне. Я с позиции энергетики. А то многие вопросы вот не, не могут продать. И все. Вроде люди ходят, а что-то никак. Потому что часто бывает тоже наложено. А люди, все люди абсолютно чувствуют энергетику. Вот вы по, су по себе судите. Вы куда-то приходите, в какое-то место, где-то вам приятно, вот просто вы там в парке идете, вам какая-то скамейка приятна, вы сели, просто вам. И хорошо на ней. Вот вы как бы расслабляетесь. Ну, вот куда-то вы идете, вам тоже на берегу, там, в какой на какой-то полянке в лесу вам приятно. А где-то вам неприятно, где-то вы хотите быстрее пройти. И где-то вы приходите в какие-то места, в каких-то магазинах вам нравится покупать, а в каких-то не нравится. И тоже необъяснимо это. Вы можете, да, можете объяснить, сказать, там продавщица какая-то у нее, морда там, какая-то там косится на меня, не любит меня или еще что-то, а там, наоборот, что-то такое. То есть, вы можете, ваш разум подберет эти варианты, а почему вам хочется здесь. На самом деле, вы чувствуете энергию, ваша душа чувствует энергию и тянется туда, где можно расслабиться. Где вы приходите, вам как бы, вот вы приходите домой, и вам сразу, так сказать, в чем-то приятный, комфортно вы чувствуете себя защищенным, там, снимете обувь, наденете какие-то там тапочки мягкие, ну или еще что-то такое вот. Наденете там домашний халат или какие-то там штаны тренировочные, у кого что. Но чтобы вам было комфортно. А главное вот это расслабление, чувство, что вам здесь комфортно и безопасно. Точно так же и какая-то собственность. Вот ваш дом. Вы, к примеру, люди там бывают энергетически сильные, говорят, я там свой дом чищу, чищу, пылесошу, пылесошу. Прямо так хочу продать, заряжаю объявление о продаже. Там, пусть это продастся, пусть это скорее продастся. Все это немножко неправильно. И ничего не продается. Люди вроде приходят, смотрят и уходят. Говорят, да-да, все в порядке, нормально, мы вам перезваним, Не перезвоним. И дело не в цене, потому что даже люди понимаем, понижают цену, а все равно не берут. А потому что здесь напряжение. А если вы еще и энергетикой заряжаете, все хорошо, если вы чистите свое пространство. Вот в этом тоже ключ. Не просто так, вы как бы энергодыхание, дышите по себе, расширяете пространство и, к примеру, прочищаете его. Ну, подробности не буду говорить, у меня есть на канале практики энергодыхания, очищения своего пространства. Заряжайте намерением, что это ваша земля, ваша территория. То есть вы ее насыщаете энергией, все правильно. Она должна прямо светиться, то есть она должна быть привлекательной. Но в то же время вы намерение должно вкладывать, что здесь комфортно и расслаблено. Не то, что вы хотите продать, а что здесь приятно купить. Вы должны почувствовать, что, знаете, как бы такая корова нужна самому. Вы должны ощутить вот это вот чувство, что М -м, а вообще классная вещь. Вот прямо вам должно стать жалко. Жалко вот внутри себя. Жалко, вот вашу машину, к примеру, в машину тоже почистили энергетическим дыханием, сделали ее чистой, красивой. И в то же время надо забрать своего духа, духа из машины. Даже если вы как бы не заряжали какой-то амулет, если вы долго пользуетесь машиной, она превращается в вашего, так сказать, в коня вашего друга. Нужно забрать эту энергетику. Ну, для этого можно совершить какие-то ритуалы, то есть какой-то там предмет, на который вы снимете это. Вот Часто это бывает, но ну, у меня в машине амулет, он как бы собирает энергетику, он защищает, защищает, так сказать, от полицейского произвола, защищает от недоброжелателей, делать машину невидимой, в какой-то момент он ее делает видимой, когда опасность на дороге, то есть он выполняет очень важную функцию амулет. Но если вы как бы неосознанно, все равно машина заряжается вашей энергией. Когда вы ее продаете, она вот даже вы внутри намерения выразите, да, что машина старая, пора продавать, пора менять. Там с кем-то едете будет говорить, машина начнет ломаться. Вот четко она не захочет уходить, она будет ломаться, чтобы вы еще туда деньги вкладывались. Вы будете ругаться, раздражаться, то есть вы враждуете опять со своим духом. Нет, неправильно. То есть вы должны дружить и забрать забрать вот это вот эту энергетику из этого места поэтому друзья мои с домом то же самое забрать домового забрать дух дома важный фактор важный необходимый фактор забрать свое зарядить намерением прочистить энергии и зарядить намерением что не вы хотите продать а это приятно купить, что здесь комфортно и расслаблено. То есть человек, придя сюда, должен почувствовать, что это его дом. И там уже не важно тогда деньги. Вы как бы намерение во Вселенную тоже вкладывать, к примеру, хочу продать, там, ну, не надо завышать, но можно цену большую поставить. И быть уверенным. Вы уверены, потому что это ваша собственность, она, ну, она вам дорога. Не то, что вы так бы как бы быстрее впарить, втюхать, там, замазать какие-то углы, и все не так, даже если что-то не так. Но это заряженная энергия, это красиво, здесь вы жили, этот дом защищал вас, был вашим домом, вы должны, должны его отдать в хорошие руки. Вот это вот ощущение не паразитизма, не то, что вы там втюхаете там машину с дефектом, думаете, а, сам мучаетесь, вот у тебя там сломается что-то, плати, я не хочу. Вот видите, то есть, не, не знаю, сумел объяснить вопрос продажи. Вот это вопрос продажи, это вопрос работы с энергией и работы благостной, то есть момент очистки. Момент забрать своей энергии, когда вы уже продаете, продали, как бы заберите свою энергию, перенесите ее в новый дом. Это как домовой, как, ну, к примеру, дух машины, машинный дух, перенесите его в другую машину. Для этого использовать, ну, можно какой-то там предметик, брелочек, там какую-то висюльку особую. Вы в нее энергию вкладываете, со всей машины забираете и переносите. В доме тоже это может представлять, какой-то предмет, какие-то вещи. Не, не, не очень явственные, но важные Даже как бы поношенные, потертые Может быть это используют для домового тапочки там. Ну тоже какие-то может быть аксессуары, которые там были, присутствовали На, на стене там, или в этом доме Вот так, друзья мои Вопрос продажи Первое, энергодыхание и умение очистить свое пространство Это нужно и не до продажи и вкладывание намерений. То есть вы должны это намерение вкладывать. И в объявление, которое вы даете где-то ну, в интернете, вы должны вкладывать, что хочется. Потому что некоторые объявления вы как бы даже вот вы со своей позиции. Вы некоторые просматриваете и просто глаз бежит. А некоторые даже, может быть, там что-то не так. А вот прямо раз глаз падает. То есть они заряжены. Вы должны туда вот как бы метку поставить на внимание. Вот свое объявление сами смотрите и на нее меточку раз. поставили чтобы было приятно, чтобы человек заинтересовался, посмотрел, позвонил вам пришел и в вашем доме ему стало комфортно. Не напряжение, которое вы вкладываете, хочу продать, хочу продать, срочно продать, оно делает, и человек при них приходит, и даже если все нормально, его как-то, ну, коробит, думает, что-то здесь не так. Вот как бы, ну, ежится. Вот эта энергия, напряжение вы вкладываете, и она отталкивает, не притягивает. Расслабление притягивает. Напряжение отталкивает. Потому что дом и машина – это те места, которые, ну, как бы, очень близки и нужны каждому человеку. Все. Видимо, по этой теме еще надо, конечно. Что-то я тут в попыхах, да. Все, пока.